Для начала напомню, завтра всем 7 вечера по Москве, как и в любой другой понедельник, можно проститься с жизнью на моем лайв-канале. Здравствуй, дорогой террорист. Давненько не напоминал, что будет, когда Путин нажмет на ядерную кнопку. Байден с Си Цзиньпином погибнет. Когда угодно и где угодно. Совершенно не обязательно для этого отправляться на территорию Украины. Когда Путин нажмет на ядерную кнопку. Ну это, разумеется, вопрос времени. Начало следующего месяца. Хе-хей! Китайская Синопек приостанавливает проекты в России. И это ничего значительного из себя не представляющая величина. Потому что Пекин боится амурское предприятие, Байден боится упасть в шахту лифта, Азов боится Путина. Джоан Роллинг назвала Путина убийцей после его жалоб на культуру отмены. Хотела подзаработать, дожить как-то до начала следующего месяца, потому что западный мир и его ценности не имеют ничего. И добавила хэштег «I stand with Ukraine». Не хотят торопиться удобрять украинскую землю, они хотят поддержать информационно. Да вот только им не вдомек. Что будет, когда Путин нажмет на ядерную кнопку? Хе-хей! Вы мне почту регулярно заваливаете сообщениями, как у вас в городе или на каком-нибудь сайте заменили букву Z на Z латинскую. Естественно, это не последний день, когда я показываю эти плакаты. Работайте, братья, полюбуемся в сласть. Девять лет назад Ольга Скобеева ходила вот в таких прекрасных одеяниях и брала интервью у Национальной гвардии Украины это одно из самых опытных боевых подразделений. Я отказываюсь воспринимать вранье в том, что вся Украина не поддерживает Путина. Люди бы уже пообрывали таких респондентов, люди бы не разово протыкали путинских террористов, а просто устроили бы куда более масштабное, Действо. Тому для меня Ольга Скобеева, путинские компании «Путин» молодцы. И вишенка на торте тому, кто совершает проукраинскую пропаганду. Вы на себя посмотрите, как у вас по помойкам бабушки роются, и как студенты в общежитиях с плесенью живут. Это не соблюдение здравого смысла. Это то, за что надлежит ответить. Ответить сполна. Я уже объяснял, как это произойдет. Украина не будет прежней ни территориально, ни юридически уже в ближайшее время. Начало следующего месяца. И это не какие-то предсказания, это просто историческое развитие Путина. Который раз, подчеркиваю, рванет. Хе